Доброе утро. Не выспались снова, да? Вы знаете, кто в этом виноват. Так, хорошо. Окей, четыре человека. Поднимите руку новую, кто еще ни разу не был на мероприятии. Раз, два. Новые лица. хорошо. Тогда повторили мое Что мы в прошлый раз рассматривались? Что было по лицам? Зубы. Зубы. чтобы было на сцене. Давайте, давайте не так. Кто что использовал, применял с прошлого раза? Ну, во-первых, положительный настрой это раз, в котором действительно заезжает <coughs> положительные стороны комплекса. Положительные стороны комплекса. Получается, вы не применяете то, что вы проходим. Ну, цена, мы говорили, что кажд... ну, уникальное торговое предложение, да, каждый для себя понимает, что он говорит. Да? Либо цена, либо преимущество комплекса, где он там расположен, инфраструктура, лес, озеро, да, хорошо. да. То есть мы как-то озвучивали именно так. И не то, что это надо все вываливать от человека, а понемножечку. Ну, как Хорошо. А у вас есть замер воронки вашей? Кто начал делать? Поднимите руку. Кто ведет? кто видит свою конверсию? Все видят. Она у нас автомат. Да, она у нас. В сером системе. В сером системе? Нет. там сделали все, чтобы видеть было странно. Хорошо. У кого конверсия увеличилась? Это последнее. я задаю. Я да, да. прям, прям ужас, ужас. Хорошо, а, а вы ее сделали на, на базе нашей или свою какую-то сделали? Ну, там у нас общая получается таблица, которая ведет звонки, посещения, сделки. Ну, покажете мне. Так. так, хорошо. Нет. Давайте тогда сегодня начнем с ваших вопросов. Чего хотите получить сегодня? Ну, вот самый первый пункт. Давайте снова пройдемся. Положительный настрой. Положительный настрой. Uh -huh. Что еще? Потому что оно вселяет как бы дополнительную все-таки уверенность и uh -huh. ну, легче, проще всего начаться. Uh -huh. Что еще? Ну, чего бы вам хотелось? Кстати, вы седой зайдете, вот, вот еще место. Обойди сюда, чтобы там не переступать по головам. Вы тоже должны быть пистолетом. Вот, пистолет. A tutaj podnosić. Dywanczyk jest dla tej To Камера, камера. Музыка камеру поставили. Зачем? У нас есть камера, на нас такие. Почему там? Нормальная камера. Времени уже скоро закончилось. Зерна. Сколько человек? Два, три, четыре. Как-то вспоминаете типа. по-разному земля зерна. Раз, два, три. три. человека. А это не ваш? Это наш. Хорошо. Вот четыре. А со, из собских? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А остальные или всех, да? Мы все, всех инициировали. Кто-то привел своих друзей. Окей, положительный настрой, зубы и так далее. Грустно то, что получается вы, ну, с того, что мы проходим, вы это не внедряете. С одной стороны. С другой стороны, нормально. Кому бы я же не преподавал, очень мало это внедряется. То есть к кому-то самому, кто стремится больше старается, это внедрять и пользуется. Но зачастую знания не ценятся, потому что вы там, за это не платите. Вот. Если бы вы пошли на семинар, тренинг какой-то, я помню, у меня была проблема. Я, у меня был отдел первую жизнь продаж, и я не знал, что с ним делать, он не продавал. Вот менеджеры просто не хотели продавать. Ну, как-то. У меня получалось, как у одного, там я, у меня оборот был больше, там, чем в пяти человеком дела. А я не понимал, как их заставить, что я пошел, взял денег, кусок, пошел, заплатил за тренинг, посидел, подошел к тренеру, говорю, дай мне, скажи мне, дай ответ, почему, почему. Он не дал ответ, вот мне его на всю жизнь хватило, он мне сделал карьеру, один его ответ, понимаете. А, на это ценится. Сейчас, что с вами делать, я отвечу на вопрос по поводу настроения, ну а дальше там посмотрим. А что ответил? Я да, да, да. <счёк> скажу, <Ага. счёк> а -а Вы же не начальник отдела продаж, но... А, по поводу настроения. Менеджер по продажам, он может быть а, в разных возрастах, ну, скажем. Возраст, скажем. Но ну, возраст не физиологический имеется в виду, а как специалист. А, первый, он может быть как ребенок по мотивации, по уровню мотивации, либо же как взрослый. Что значит как ребенок? Вот. Либо же как старец. Как ребенок, это как тот, которому нужна мотивация. Кто-то со стороны должен его мотивировать, должен вас мотивировать, если вы в роли ребенка. Это, в этом нет ничего стыдного. И так или иначе, сколько бы лет не было, там, может быть 80 лет менеджеру по продаже, да, но он может быть ну, вот, ребенком в, в какие-то дни в месяц. Это нет ничего плохого. Я сейчас объясню. ребенок, взрослый и старец. Взрослый, он сам себя мотивирует, он сам способен понять плюсы продукта и себя, он сам понимает свои положительные стороны, свои отрицательные стороны, И понимает, что, ну вот, я такого уровня, что я не могу продать самолет Боинг, мне не хватает квалификации. Но я могу продавать там, его там, двигателя Вот я понимаю, потому что я занимался там, Разработкой этих двигателей Допустим, вот менеджер себе понимает Он понимает, что моего уровня не хватает Чтобы там, продавать Хорошо, классно вип-жилье Но я могу продавать лоу-кост-жилье какое-нибудь. И наоборот Понимая минусы, он работает Над тем, чтобы превратить их в плюсы Или закрыть Какие-то там, не знаю там Нет знаний по поводу чего-то. Клиент спросил, а с чего у вас стены, да? Он это понял, подтянул эти знания. Это взрослый. И он сам себя еще и мотивирует. Он э, читает книги, которые его мотивируют. Это человек, который знает, что его мотивирует. У каждого из нас есть свои источники мотивации. Э, например, я понимаю, что меня мотивирует новая информация. Лекции Тедекса, книги. Новое знакомство. Все, что новое приходит в мою жизнь, автоматом добавляет мне энергии. Это про себя я знаю. Ш, знаете ли вы про себя, что мотивирует вас? Да. И, и вообще вопрос э, глобально. Нужна ли вам мотивация? Зачем она? Зачем мотивация конкретно вам, менеджеру по продажам? Смотрите мне на этот вопрос по, по руке, по пару слов, чтобы я понял, как вы относитесь к мотивации. Это движение вперед. Это действительно достижение угу. цели. Что дает мотивация? И что, что это вообще? Ну, мотивация да? это? мотивация двигатель. это двигатель. Двигатель. Угу. Движение вперед еще. Морковка. Морковка. Ну, то есть морковка да. спереди и морковка сзади. Ну как, мотивация там быть лучше, больше продать, больше заработать, больше там сложить. Я тогда вас Что для вас мотивация? Да. Нет, от себя, скажи, я сейчас прошу. Просто важно, чтобы каждый сказал, хоть то не может. Саша, возьми еще, пару стульчиков. Саша, так, что ну, для вас мотивация? Давайте мотивация именно в продажах. не что нас мотивирует, а вот что вообще в целом такое мотивация и нужна да, ли она в работе? Результат. Ну вот, скорее вас мотивирует результат. Да, деньги. деньги. Окей, хорошо. Ну вот, поддержание, наверное, деньги. Ну и в нашем случае это а, чем больше продал, тем выше ставка. Uh -huh. okay. Это результат даже компании, скажем. Результат компании Результат компании Результат компании Хорошо, okay. окей Помимо финансовой части доказать в первую очередь себе, что я могу продавать Могу продавать Хуже, лучше uh -huh. Результат компании Доказать себе uh -huh. Следующий Сергей Витальевич Выгоняй я туда дверь на замок Стараться uh -huh. быть лучше Быть лучше Что еще Заработать больше По очереди три, два, три, два, три, два, все один то Нужно либо выйти кому-то, либо два, И потом три, три, три, три, три, три, три, три, три, и три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, три, Потом девочки и садятся к ним на руки. Можно сейчас поднять всех девочек, садить мальчиков и на девочек, но не факт, что будет эффективно. Скорее факт, что будет неэффективно. Мотивация. Пусть шумит, нет, нет, нет, нет, нет. Люди, которые что? Ну, в нас поверили и в нас, которые тоже мотивируют. Мотивируют, когда вас верят, да? Да. Вот. Да. вот это, слушайте. И цели. цели. Да. Цели, и что значит цели? Цели. Цели. А, цели. Да, да. Много про цели. Верит в цели. Вот, в принципе, основная задача Построить, ждать ну, мы, ну, мы работаем все на какой-то общий результат Это самое основное На самом деле есть базовые да -да -да -да. Человеческие потребности и мы с них Вы ну, Понимаете и ли, какая штука и, Да, у каждого мотивация. из вас своя мотивация Важно это понимать И часто ошибка в том, что вы думаете, что мотивация у всех одинаковая Это не так Есть и те, кого больше мотивирует коллективные общность А типа, вот мы вместе дом построим и главное, что мы вместе. А кого-то мотивирует, что мы построим. А кого-то мотивирует именно дом. Что если бы мы вместе строили завод, меня бы это не мотивировало. А первого и второго бы мотивировало. Потому что что-то построили, пофиг что. А там, пофиг, достроили нет, но мы вместе. Понимаете? Ну, фраза звучит одинаково, но у каждого мотивирует что-то разное. Важно, чтобы вы понимали, что вас. Когда вы отвечаете, постарайтесь отвечать «я, меня, а не нас, мы». От, отлипайте от вот этой вот соски общности Хоть вы здесь вместе сидите, но найдите свои индивидуальные штуки угу. да, вас. Что Для вас мотивация, да? Для меня мотивация в первую очередь это личностный рост Ну материальные какие-то аспекты в любом случае Бабло да, да? Да, материальный аспекты, для меня слишком сложная конструкция. Okay. Uh -huh. Ну и результат. То есть мне важен результат моей результат, работы. Результат. В чем хороший, измеряется хороший, результат? Хороший результат моей работы. Чтобы по окончанию каких-то действий да, имела хороший для себя результат. Понимаешь, Результатом может быть, я заработал штуку баксов. Для меня это хороший результат. Крутяк. Результат я из... продал 34 квартиры. Это результат. Хорошо, я заработал штуку баксов, мы достроили дом, я спокойно душу и пересаду. Я понял. Результат компании и перечень. У вас? Тоже личный результат, еще получение какой-то информацию которую можно использовать в дальнейшем для своего кого может там звонить потом mm -hmm. хорошо да вы когда говорите пожалуйста давайте вот пройдем вот спасибо пройдем вот эту штуку <как> я присоединяюсь ко всем ну и не за столом да сейчас не в грузии тост не говорим. просто конкретно именно что у вас что выделите два два самых вставляющих фактора для себя да а последние два года работаю в корпорации с святи... Я хочу быть лучшим менеджером. Вот. Да, лучший менеджер. Супер. Лучший. Покормим. Да. Я хочу переросить уровень менеджера. Куда? менеджеру и вот и можешь перерасти куда угодно а то вот конкретно представляете свою должность ну какая как название есть как это да ну не готовы озвучить на перерасти текущий уровень да прекрасно финансовый результат опыт получить информация, опыт. Я думаю, что доказать, наверное, и себе, и руководству, что вот я могу больше, я могу лучше. Доказать. Доказать. Спасибо. Вы. новые возможности. То есть в плане обучения, улучшения. Для меня всегда важен не только мой личный рост, но и общий наш только себе быть лучше. А что, что, это хочется команда. что хочется себе? Себе? Да. Финансовые возможности. А -а -а. Всегда есть... Чем больше денег, тем больше их хочется. Чем понравятся новые, новые, новые, новые, новые желания. Да. И ну, их не бывает много. Денег не бывает много. Заработал тысячу надо. Вот смотрите, уже скрипт надо выкристаллизовываться. С базы тех, кто у вас купил квартиру. Просто перезвонили говорите: здравствуйте, мы знаем, вы хотите вторую. <coughs> Или, третью. Или третью. А есть те, кто у вас купил несколько квартир? Да. Да. Ну, понимаете, так, так это работает. А, так, хорошо. Угу. Деньги. Деньги записал И все, да? Это главное да, да. Цели Наличие целей Краткосрочных долгосрочных Является для меня самой большой мотивацией То есть просто если я вам напишу На стене цель какую-то Я сам себе ставлю Вот вы сам себе напишите цель А цель в каком векторе? какого направлении ну разные их много есть говорю же вот например в мае хочу в египет слетать отдохнуть это для меня цель для того чтобы слетать мне нужно сделать... мотивирует выполнение поставленных безусловно достижений достижений хорошо о достижении окей цель поставить как да. быть ну, у, у нас грандмастеры постановки достижения. цели да а, хорошо достижение окей я Новая машина, новая квартира, новый уровень в социальной среде, новый костюм, ну как Ну если конкретно в работе, скорее всего там машина, скорее всего новый социальный уровень. А новый социальный уровень это что, это вот куда вы перейдете, откуда? Куда-откуда? с одного э, социального прошага. я слышу да, это, но вы можете его как-то обозначить? вы сейчас ну, в социальном уровне ты э... из пузатой хаты переходишь в Казбек вот, вот так понятно, понимаете? я понимаю, что пузатая хата средний чек 70 гривен или 50 гривен не знаю, там Казбек от какой-то сока тогда, да, тогда с Казбека а вы уже в Казбеке, да? вы переходите в понял? хорошо, а закончится когда-то прибытие? Мы уже не влазим, ребят Напоминает сказку про руководитель. Да, или дерьмо. Да. Саморазвитие. Да, может, там уже негде поставить. Может, пусть так стоят. Вон Никто не хочет. Саморазвитие. Ребята, это общие слова. Вот саморазвитие... Денег хочу. Ну что такое саморазвитие? Как вас вставляет слово саморазвитие? Знаете, вот пока я иду к вам, ехал на тренинг, я саморазвивался. Потому что кровь качала что-то там, сердце билось, не знаю, отпало клеток, несколько миллиардов, новый вырос. И вот саморазвился. Я читал статью в Фейсбуке. Ну, есть какие... Ну, саморазвитие это смысл в жизни? Я, я, деньги. А, Сейчас я знаю, что скорее всего вы знаете правильный ответ. Для кого-то это смысл жизни. Вот видите, саморазвитие. Но если мы сейчас говорим о работе... Мотивация. Нет, меня интересует мотивация. Мы сейчас подняли тему мотивации. Про то, что когда есть мотивация, работать как-то легче, и проще вначале прозвучало. Хорошо. Я хочу сейчас собрать, собрать с вас, как бы, со скоб сделать, что же для вас мотивация. И как вас мотивировать. Ну, вот это точно так же вот, смысл жизни. Чего я хочу добиться, как я развиваюсь. А что для что вас смысл жизни? Как я буду жить дальше. Те же цели, какие я перед собой ставлю. Я хочу добиваться. Okay. Сколько ну, для меня сколько Статус? О, статус, понятные слова, я слышу. Статус как он будет у вас? Ну, у каждого свой уровень статуса. Да. Какое у меня есть, лучше. А ну, какой дальше. есть, можете поделиться? Ну, как бы, у каждого своё. Ну да. Хорошо. И, конечно же, финансы. <связь> деньги, ну да, безназначные. <связь> да, деньги есть, хорошо новые источники информации откуда я черпаю как бы для себя что-то маленькое и соответственно это моделирует потому что я вижу что я могу, что в этом. а если на работе будете а если на работе что-то ну, тут больше как бы новые знакомства как бы и это как бы также ну, сопутствует новой информации ну соответственно как бы заработок mm. ну окей okay. хорошо достаточно никуда писать Возвращаясь к теме, ребенок взрослый, вот все, что вас мотивирует, если вы в позиции ребенка, вы ждете, что вам это дадут. Вы ждете, что вам это дадут. Кто-то придет и руководство скажет, ты молодец. Или там даст новое что-то почитать. Придет начальник, вложит в голову информацию, впихнет. Тогда эта мотивация, вы принимаете мотивацию. Ну, вас можно смотивировать, но вас нужно реально мотивировать. Над вами нужно производить действия, понимаете? Вот. Это позиция, когда вы ваш, тогда ваш уровень дохода, уровень вашего развития, саморазвитие, как вы его называете, зависит от внешнего фактора какого-то чувака или девочки, да, которая над вами что-то производит, ритуалы мотивации. Взрослый – это когда вы сами понимаете… Знаете, что вас мотивирует, и сами это берете. Новая информация, пошел, взял. Вот для этого никто не нужен. Чтобы руководство похвалило, вы сами понимаете, я сделал такие-то продажи, по статистике я самый лучший, я красавчик. Не посрать, хвалит мне кто-то или не хвалит. Я понимаю, что я лучший. Я хотел быть лучшим, я стал. И мне для этого, а руководитель говорит, ты говно, ты, чувак. Ну грубо говоря, понимаете? Все, я сам понимаю, какой я. Кто я, где я. очень важный уровень для развития профессионального это точка ну с которой желательно начинать бывает там какие-то грусть печаль тоска депрессия когда любой сваливается вот сюда старец это когда вы можете мотивировать вы можете быть тем человеком который ресурсный для этого человека вы можете мотивировать команду других людей. Вы можете видеть, что у другого хорошо, что ему нужно, и это давать. Тогда вы можете перейти на следующий этап по карьерной, ну, если в вашей структуре, тогда можно становиться начальником отдела продаж. Потому что вы можете мотивировать, вы знаете себя, опираетесь на свою, у вас там нормальный поток мотивации, он вас держит, да, и вы можете делать это с другими Это понятно? Для тех, кто хочет строить карьеру, нужно переходить в S. Для тех, кто хочет быть вменяемым менеджером по продажам, не выгорать и классно зарабатывать, нужно быть в S. В S идти не обязательно. Это не все хотят, это не всем. Всем нафиг не надо. Если вы постоянно торчите в R, подумайте об этом. Это понятно? Хорошо. Ну, смотрите, что кого мотивирует деньги. Когда... Чего? Когда меня меня меня, я меня меня Результат компании личный. Да есть э, кто-то, кому все равно там. Что там у компании? Сколько? Как что движется? Я заработал зарплату и все мне достаточно. А я там себя в жизни это реализую как-то. И это норма. Это не хорошо, не плохо. Есть человек, который, ну как же нет? Я же хочу быть частичкой чего-то большего. Я хочу быть частью системы, какого-то коллектива. И это норма. Это не хорошо, не плохо важно чтобы если вы хотите быть с вы должны это все понимать вам так или иначе поможет если вы здесь да и, и вот вы немножко вот сюда уже начинаете двигаться вы можете мотивировать клиента, если вы понимаете что его вставляет в этой жизни как квартира теперь давайте посмотрим как ваш товар может укладываться в то что он хочет может ли товар быть статусом а что что вы продаете да Конечно, Конечно, квартира, статус. Я красавчик, мне всего лишь э, сколько там 23 Нет, купил 20, 20. себе квартиру. Да? Мне уже 69, купил вторую. Все это статус. Чем еще может быть ваш товар? Какой мотивации? Ага. Может ли он быть похвалой? Безусловно. Как? Ну, опять же, когда человек, допустим, сам себя хвалит, вот я такой молодец, я могу себе позволить приобрести да, квартиру. Да, супер. А может Родители мож... могут похвалить, Родители Родители могут похвалить Родители. Да. да. Можем ли мы сказать, сколько там, вот я вижу, у вас есть дети, похвалите своих детей. У вас хорошие дети, да. Похвалите детей квартирой. Подарите им квартиру. Да. да, подарите им квартиру. Почему да. нет, у меня знакомые там под, подарили дом своей дочери. Ну, вот жена вот не пьет, не курит, хорошая, краснодипломщица. Вот они решили похвалить. Да, да, и понеслось. Но, и, понимаете? и это тоже штука. Есть, есть, есть люди, которые что-то детям там откладывают, там кто-то в кубышку складывает денег. Знаете, сколько денег лежит под подушками сейчас украинцев? Ну, это, это правда, потому что вот этот эффект эм, в СССР, э, как это, на книжку, да, у, у людей, которым за сейчас уже где-то за, за 60, он никуда не ушел. Ну, этот остался. Паттерн откладывать на черный день, он остался. Он никуда не уйдет, пока мы не переживем, э, не, не вымерте. Э, дети, детей, родители чьи пережили голод. То есть должно смениться два поколения чтобы мы перестали в носок пихать деньги. Поднимите руку, у кого в долларах заначка лежит. А кто скажет? Поним, понимаете? А да, понимаете? Да, понимаете? Это норма. Это норма. Это простройка безопасности. И это есть, просто у кого-то это есть в 100 долларов лежит. Он такой, фух, есть на черный день. У кого-то 100 Я штук. В 100 да, сто тысяч у кого-то. Да? Быть лучшим. Квартира может помочь быть лучшим вашему клиенту? Сейчас понятно, что мы делаем. Мы сейчас мотивацию, которую у вас собрали, переносим на мотивацию вашего покупателя. Доказать себе. Конечно. Напрямую быть лучше. Напрямую. Я развиваюсь. Как? Как квартира может показывать, что я развиваюсь? Да, да, да. Да. расстроение. Да, Улучшение позиции, да. Я развиваюсь. Как еще? Смотрите, как? Среднестатистическому человеку понять, что он успешен. И что он становится успешней с каждым годом. Если у него в наше время зарплата вот, вот такая. Ну, у кого там ставка, допустим, на какой-то корпорации, и там каждая корпорация плюс 10% ежегодно там добавляет, да, то окей, понятно. Проктор а, рнв например, есть такой, да. Каждый год они добавляют своим сотрудникам. Сколько ты <свят> работаешь, ты больше больше, больше получаешь <свят> да. а, а, а если это предприниматель какой-то Где-то он заработал 20 тысяч долларов То 0-3 месяца Как он понимает Какой критерий есть, что он развивается же <свят> да. сейчас какие-то сбережали Квартира, да. машина да. да, да, <свят> да. Понимаете? Это то, на что человек опирается Информация, опыт Окей Лучший. Хочу быть лучше. Квартира способствует пос этому? Да. Да. Перерасти свой уровень. Да. Доказать, доказать другим, что я смог. Я купил квартиру. Вот это доказать другим. Есть несколько вообще это Есть первое, Это заметьте у меня. Когда человеку важно, чтобы его в определенном э, коллективе, куске социума, заметили. И это не значит, что его не замечают. Он приходит в какой-то бизнес-клуб, блин, а там все живут, а у него нет квартиры на Ну, грубо говоря, да, или машины какой -то. И он это делает, чтобы его сначала заметили. Потом равный и лучший. Я хочу быть с вами наравне, равне, я хочу быть лучше вас. Это обычные, особенно для мужчины, желания, которые его двигают. Если он это при... зажимает, да, значит его это начинает напрягать. Понятен этот кусок? Mm -hmm. Какие еще вопросы? Что важно вам в продажах? Настроение, мотивация. Важно настроение. С утра пришел, настроения нет. Настроения нет. Вот, давайте тогда поработаем над тем, создадим ритуалы. Настроение. Настроение. Ритуалы. Давайте сначала послушаем, что такое настроение. Что такое настроение? Хочется что-то да, делать там, конечно, Эмоциональная, что часть. Эмоциональная часть Эмоциональная энергии. часть энергии. То есть если мы рассматриваем нашу воронку Нам позвонило 100 клиентов за две не недели, месяц Неважно Мы там, 10 назначили на встречу да, Пришли на встречу и 2 сделали продажи ну, так, Грубо говоря И у нас есть одна воронка С настроением и без настроения Они будут разниться? Да. В нашей сфере, да. В любой сфере, да, в любой. Ну, если это не сфера, здравствуйте, нужно две скрипки. Именно две. 15 копеек. Лева, да. нужно продать любому. Что тогда настроение? Как можно им управлять? Что это такое вообще для вас? Кто может поднять себе настроение? Поднимите руку сам. Угу. Тогда что у вас проблем? <связать> у нас нет проблем. А <связать> <связать> сейчас честно поднимите руку. <связать> у, кого, <связать> у, кого, у кого бывает такое, ну что мы проскочили. А кто, <связать> не всегда поднять себе, кто не всегда может поднять себе настроение? Кто а не всегда может поднять себе <связать> а, <Сверху. мы> настроение? <связать> Мы сейчас не присоединяемся к солске групповой, за себя. Ну, с, по, с поднятых рук видно, что 90%, думаю, 10% постеснялась. Хорошо. Окей. Тогда, важ... ну, интересного я могу рассказать, как всегда поднять себе настроение. Интересно. Конечно. Да? Ну, это как ритуал. Уже хорошее настроение. Мерседес и значок уже хорошо. Значок значок уже хорошо. жил был такой Десарт, француз. И он был, ну, если брать историю коучинга, то он фактически был одним из первых коучей. И коучил он короля. Королевскую семью. Это был психолог театрал, И он разработал вот эту три единую концепции. И она легла в основу, ну, фактически всех современных тренингов, которые проводятся. Все тренера. Первый раз я это увидел в системе развития и оздоровления Норвегова. Я это вижу в театральной школе. Обучение актеров проходит по вот этому одному значку. И этот значок позволяет, вот эта схема позволяет управлять своим настроением. И не только. Сейчас расскажу, как. кто видел это, кто знает. Сейчас я переведу на наш, Сиди Тело остается тело Душа это эмоциональный аппарат. А здесь дух. А дух это разум. А, о чем это говорит? Он говорит о том, что все у нас связано. Чувства, мысли и тело взаимосвязь взаим. И если мы Меняем одно Улучшаем одно Развиваем Развивается все остальное Если мы изменяем одно Изменяется другое Сейчас объясню на примере Но сначала вопрос Чем легче управлять Разумом, телом ну, Мыслями мысли пусть, Телом или эмоциями Телом. Кто считает, что мыслями? Кто считает, что мыслями? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать. Это мысли, примерно. Двенадцать. Кто считает, что эмоциями? Три. Кто считает, что телом? Ну где-то около восьми или десять. десять Кто может сейчас сделать так, чтобы у вас в голове не было мыслей? себе такой раз выключить мысли о поток. на 2 секунды нет на полторы минуты. ни о чем а не думать не вы вообще можете о плохом не думать хотя бы. вообще ни о чем не думать чтобы в голове была пустота никакого, никакого. вот кто может сделать так чтобы вот вы ну, себе такой так чувствуй радость раз и радость такая в груди начала искриться теоретически Смотрите, смотрите, всем этим можно управлять, но это сложнее. Проще всего это тело. Потому что вот подними руку, ну, поднял. Опустить. Опустит, понимаете? Вообще просто лучше. А что мы сейчас делаем? Встаем. Давай, а, можете подвинуть для меня стол, вам будет удобно. Он вам подвинет. Да? Окей, вот okay, что мы сейчас делаем? Посмотрите друг на друга. В каком бы настроении зафиксировали? Да, теперь делаем такую штуку. Вот, вот так становимся, опускаем плечи. Да, смотрим вниз. Вниз смотрим все. Да, стоим. Еще долго так стоять? Да? Еще стоим. И теперь наблюдаем за своими мыслями. Как мысли меняются? Серьезно отнеситесь к этому. Это база. Вот. И поймете, как управлять своим настроением раз навсегда. И сможете получить инструмент. Очень простой. Поэтому эффективный. Что происходит с мыслями? У кого мысли меняются? На какие? Кто может сказать? У меня концентрация больше поднимается. Успокаиваешься. Успокаиваешься, да. Некомфортно. Некомфортно. Некомфортно. Вот. Плохие мысли. Плохие мысли. Есть от головы? Ну, есть, ну, вообще... Окей. Распрямитесь, просмотрите на других. Что-то что-то? Да, что, все хохотали, теперь уже не по Понятно. Ну, сейчас понятно, сейчас включаться будет защитная реакция Организм такой думает, так, что со мной было, где то настроение Нужно вернуть Начинает засмеивать это автоматически Если так постоять 5-15 минут да, То просто человек переходит в грусть В грусть Вы станете грустными Вот такая тоска, депрессия, умыла Дождь, дождь, я люблю дождь, в нем не видно моих слез, да? я слез и так далее. Теперь что делаем? Теперь становимся, очень важно, вытягиваемся, макушку ровную вот, тянем вверх, вот как будто бы вас кто-то потянул, вот себя немножко потянул А плечи сводите сзади, как будто бы ими нужно зажать грецкий орех. И вот такая вот, как я сейчас стою, немножко бебилка ну, да. Да? да. И вот так стою. и наблюдаем, внутри себя находимся не снаружи разглядываем грудь соседов да, а внутри себя потому что да, внутри себя смотрим как меняются эмоции и мысли потому что мы сейчас включили тело как меняются чувства и мысли просто наблюдаем, не говорим сейчас орех помните? между лопатками нужно его держать Что сейчас происходит с настроением? Более положительное, что обычно на Что с энергией происходит с теми? В груди накапливается. В может быть чакра открывается. Чакра открывается. Без... да. Не пугай тебя Давайте не превращать это в йога-студию. Спасибо. И в секту должна произойти. А что вы чувствуете, вы не скажете? Как энергия. Настроение улучшается? У кого улучшается настроение? У меня. если сравнивать с тем, то да. Если ты средний. Окей, сейчас можно расслабиться. Постойте. Посмотрите, как сейчас. Есть ли концентрация? Какой на работу настрой лучше? Тот или Этот. А какой лучше, этот или тот, который был до начала упражнения вообще? Этот. Этот больше. Сейчас, чтобы не забирать время, показала снова. Вот так пять минут хотя бы. Есть люди, у которых очень плохая связь между телом и эмоциями, чувствами. Но она все равно есть. 10 минут для на сидите. Полчаса не надо. Если вы держите ровно спину и натягиваете просто улыбку, что происходит еще? Улыбаться при этом надо. Да, стоять вот и улыбаться кольточек. получается мозг делает постоянный ходит по телу и делает замеры подключить, типа, он улыбается почему натянута улыбка? если улыбка натянута идет сигнал в мозг, чтобы в шишковидной железе вот здесь между полушариями присаживайтесь, я сейчас нарисую схему раз Вот наши, вот наши полушария, вот здесь мозжечок, пешковидная железа и прочие штуки, которые вырабатывают гормоны. По сути, все эмоциональное состояние это химия обычная. То есть это выделение определенных химических, биохимических элементов в кровь. Я не могу... А вот, вот... Все подряд. все подряд. Там очень много всего. Да, кому интересно, посмотрите какую-то лекцию. Что, не, я не биохимик, я понимаю это вот, вот на том уровне, что недостаточно. Получается, идет скан. Если тело вот так вот, выделяются другие э, связки, которые огрустняются, что телу, э, организму важно, он получает команды через тело, ему важно понять э, и дать тот, ту ту штуку заполнить организмом, как он выглядит сейчас. Понимаете? То есть, если там, не знаю, что бы ни было, там, насколько бы ни было грустно на похоронах, если вы так станете, начнете улыбаться, вы измените свой фон. Однозначно, потому что ему внутри пофиг, кто умер, что умер. Он просто выбрасывает химический элемент. Ну и в голове у вас будет грусть, а здесь ее не будет. Ну это для примера, для конкурса. Если наоборот, на любом празднике есть такой замок, кто так сидит, и всем весело, а он, или не весело, потому что у него фигачится. Элементы ему мозжечок накатывает Ну вот, ему грустно Ему нет, ничего не выделяется Шоколадку он съел, выделились Он повеселел Получается, шоколадка что в тело он вкидывает шоколадку Начинается выделение, он веселеет И тело же обратно разравнивается Больше, понимаете? Чтобы ее не есть, вы можете просто распрямиться И натянуть улыбку это, это понятно? Наверное, полные люди добрее да? Полные люди добрее? все знаем Смотря мужчины это или женщины Это понятно? Смотрите, лучше я ничего не знаю Я знаю массу штук на поднятие, настроения, управление и так далее Это самая простая, которую я знаю может, поэтому она самая лучшая. И многие ее недооценивают. А если они, от стоять, вот это, улыбаться, распрямляться, фигня и так далее. А, пример перейдут. Я выступаю в театре, и актеры, когда переживают перед выходом на сцену, первое, что они делают, отжимаются, второе, садятся и разравниваются. А потом идут на сцену. И эта штука уже запущена. Но нужно минут пять хотя бы. Не меньше пяти минут. Мы стояли три, этого мало нет времени, за пять минут у вас будет эффект вот все Есть. да, можно вот как-то, чтобы все да, сделали без личности не сложно, спасибо а, вот, вы можете управлять своим эмоциональным аппаратом и если вам ну, здесь важно, чтобы вы были наблюдателем, чтобы вы могли отслеживать это, если у вас клиент пришел и, и нудит, и что-то там своим негативом сломает вы будете скатываться с этого но обращайте внимание зачем как тело начинает себя вести и что вы начали думать что вы начинаете думать и желательно мысли выбрасываете которые негативные не позволяйте им жить в своей голове как это происходит тело это очень быстрая штука до да? раз раз настроение туда или обратно а, сразу? мысли это как грядка все что мы можем, представьте себе грядка а, если на этой грядке может быть посажено как ну, что-то негативное, так и позитивные. При том, что жизнь одна. Вот есть там, не знаю, два близнеца выросли в одной семье. Да? Один веселый, второй грустный. Второй По жизни. Второй маньяк. Да. Вот. А от чего это зависит? От того внутри, какие мысли у него. Но не какие мысли вот прямо сейчас, а вообще в целом в течение дня какой ментальный фон. Если вы занимаетесь вот пропалыванием вот этих вот грядок своих, там пришла негативная мысль, пример приведу, училась со мной в институте девочка света. И вот она была беременной, и в этот момент у нее муж попадает в больницу, в реанимацию. И она понимает, что это стресс для организма, и очень вредно для, ну, вот этот стресс для ребенка. Что она делает? Она ходила весело, говорит, света. Ну, вот стремно же что мне делать. Я мать, мне надо, чтобы с ребенком было все хорошо. Я просто гоню все мысли. Вырубила телефон, чтобы никто не скулил в трубку с родственников. И гнала вот, мысли. Говорит, я отказываюсь. Приходит мысль, говорю, что же быть? Так, нафиг пошла. И я переключаюсь. Я на выбрасывала, выбрасывала, выбрасывала. Потом он выздоровел, все окей. Мальчик родился, бегает уже. Ему там Сколько-то лет, не знаю. Все отлично. Понимаете, в чем суть? И когда вы научитесь... Э пропалывать и здесь положительных будет больше чем отрицательных тогда общий фон у вас всегда будет лучше в, в любой компании вы будете считываться как позитивный человек Понимаете? потому что это будет это подсознательная штука за этим уже не нужно будет следить оно будет работать с вами навсегда, на всю жизнь. Вы станете позитивным человеком. Пока какое-то слово негатив не прощинется, и вы его не пропустите. Понимаете принцип, как это работает? Как делать? То есть пришел клиент, такой нанудил там вам, будет, так нафиг, нафиг. И вспоминаете хорошего клиента. И это место заполняете хорошим. И может быть у вас там, не знаю. У меня, ну, к примеру, вот да, у меня второе образование психотерапевта. Приходит человек в депрессии, ужасно же, вот так, в суициде, да, который вот со дня на день он может вздернуться, ну, говорят. Находим 1% хорошего и начинается замещение. И идет обратно еще 99, 98, 97 негатива, а там 3, 4 позитива, 5, 6. Это тяжелая работа. У вас, не, ну, и вы бы не сидели здесь, если бы было в 99, да? Вы бы сели за стекло. Вот. Поэтому там может быть у кого-то там 70 на 30. Там не будем сейчас вытарить, это, это уж индивидуальная штука. Но 70 на 30 вы можете перевалить в другую сторону. 70 позитива, 30 э, там, другой штуки. Но это все нужно делать. Это пахота, реально, это очень тяжело. Это нереально длинно по времени. Это годы. Но это навсегда. И с каждым разом это закладка фундамента. И заложив себе этот фундамент, вы будете априори одним из лучших менеджеров по продажам. чтобы вы как минимум всегда будете на энергии. Потому что здесь, когда организм будет ходить внимание по телу, да, сканирование внутри, пока мы кашку и он видит, что мысли позитивные. Мысли позитивные, значит разравниваем тело. Разравниваем мысли позитивные, значит эмоциональный аппарат, даем позитив, позитив, позитив. Все, это автоматическая штука. Так понятно? Я очень был депрессивным малым в детстве, что я был очень болезненный, такой доходя до такой, бегать не мог. Ой, с у меня игра была любимая. Все там дети как-то отличат. У меня был пенек с выгнившим дуплом. Таким. И вот я мог сидеть день, пошадику, что не хочу возле этого пенька. Реально. То есть я перепахал вот эту штуку, заново перекроив себе всю систему. Понимаете? Это, ну, где-то лет с 8. Где-то с, с, с 17 лет. С 17, 18, с 19, 19 лет. В институте обратил внимание, что какой-то я не весел. Венек еще есть. Нет, уже продали, веще. продали ту землю. Да? Вот. Причина, да. вот. Понимаете? Сейчас, смотрите, я не против грусти, я за нее. Просто грусть это другой ресурс, который нам что-то дает. Но, но все в меру должно быть. Да. Угу. Хорошо. Это понятно? Да. Еще Есть вопросы? Давайте еще какую-нибудь технику интереснее будет, чтобы так было. Вопрос по технике. Нам нужно сначала грустно. Да. Сначала грустным нужно становиться, либо сразу лечим? Сразу. Не надо, спасибо, классно вопрос. Да сразу же, сразу же растягиваешь. Ты грустным уже придешь. Я шучу. Может, не ты. Да. Может, Значит, в основном так. Да, в основном грустно. Просто... Ну, то есть обратите на себя, ребята, вот смотрите, обратите на себя просто внимание, какими вы приходите на работу. Понимаете? И вопрос в том, эта работа, работа делает вас такими, или вы такие делаете работу? Есть люди, которые приходят на работу веселыми Yeah. Uh -huh. Так вот вопрос к тем, которые приходят грустными. Это работа делает вас такими? Или вы делаете работу <coughs> такой? От человека, вот, а человек, что, что, что вы привносите? Потому что что такое работа yeah. у вас? Это просто какие-то куски кирпича, комната. И все, и люди. И люди. <звы> что еще? <звы> Нет. А, что еще? Ну смотрите, действительно, развиваешься. ты приходишь. Общаешься с людьми, набираешь Нет, я не, я не к тому, я понял. Общаешься с людьми. Я имею в виду, в принципе, что я прихожу на работу, я прихожу в какой-то офис, да, да? Он, он, ну, просто он материальный, да, но он не коммуницирует со мной никак. Не, ну стена, да. Да, ну просто, ну, просто грустный человек приходит в тот ты же комнат и понимаете? А мы наполняем своим взаимодействием, общением, контактом друг с другом, да, где-то там чай попили вместе, поговорили, и тогда кажется, что ой, как мило здесь. Да, понимаете, что Мило. А пришел какой-то мудак, изгадил он что за стены, ну что я тут Плохого, же в молодость проходит, а я сижу в четырех стенах, дышать нечем, понимаете? Это мы всегда определяем в каждую единицу времени. Если вы это контролите и меняете, и вот если вы сами, вы можете изменить это у всех. Позиция какая? Уровень первый. Я зашел в коллектив и стал как коллектив. И уровень второй. Я зашел и коллектив стал как я. Если вы выйдете на уровень я зашел, коллектив стал как я, тогда клиент пришел и клиент стал как я. А не он пришел со своим негативом, говна. Начинает это на меня выливать, и я становлюсь как он. И вопрос, вы губка или шланг? Вы отдаете или принимаете? <coughs> Понимаете, в чем что <coughs> Если вы принимаете, вопрос, почему вы это делаете? Почему вы впитываете его грусть и тоску? И его эмоциональный аппарат? Зачем этого? Почему вы пропускаете это в себя? Разрешаете ему, ну, себе это делать? 6 людей, кто-то трынгит, грустит, сопли, на локтинг. Да, да, да, да, да. Mm. да, все, мы закончили. Ну, да, следующий. Пойдемте смотреть квартиру. Да, пойдем. Так идем смотреть квартиру. Да. Теперь, да, теперь вот по поводу этих штук, техник. Клиент. Как я понимаю, у вас много таких клиентов, которые, да? Негативных? Mm -hmm. mm -hmm. Да. Короче, да. Да. Да. вот сейчас показываю. Mm -hmm. Клиент менеджер. Смотрите, ведро, ведро, запах неприятный, и он с, ним пришел. он с ним пришел. Первое, вы ему ничего не продадите, пока оно полное. Понятно? Да. Второе. Вы ему что угодно продадите, когда она станет пустым. Теперь как, какие менеджеры есть? да, Сейчас себя увидите. И вот он начинает плавно выливать. Это. И есть такой менеджер. Вот ну, такой ведерочек, тут солнышко. Маленькое. И понимаете, вот это если сравнить то вот оно здесь и получается он когда переливает уже да менеджер начинает такой все капец до свидания не могу да стал ушел уйдите ненавижу вас и на целый месяц ему этого достаточно потом он где-то сливает это на коллег родных и близких думает пойду руководству еще пожалуюсь все говно. а этот чувак уходит каким Классно, классно. Сначала он такой на ней нейтрал, потом уходит такой, думает, что я на нее взялся? Пойду в кино. И, и потулил, да? И пошел в, вы знаете, оболонг-резиденс и купил там квартиру. Да, что? Я же квартиру хотел. Так что не купить? Потулил, купил. И есть менеджер, у которого ведро. Вот такое. Да? Ему этот вылил. Он такой, да, да, да. Я вас понимаю, да. Это, это правда, это нет, это правда, это нет, это да. да. Так что и когда он сливает все ведро, оно пустое, он ему говорит: так что идем смотреть квартиру. Понесла Понимаете? Какие еще у вас есть аргументы? Так далее. Да, понимаю. И когда представьте, что вы вот этот клиент на секундочку, понимаешь, что неприятно, что вы вот этот клиент, вы выйдете и менеджер остается в нормальном состоянии. Что с вами происходит как с клиентом? Ну, позитив, сам. Выдохся. Выдохся. Выдохся. Да, ты устал поливать говном эту жизнь. И в этот момент он говорит: "Ну что, пойдем смотреть квартиру". И как-то позитивчик сразу и преимущество. Да, и потому что это чувство, эмоции. Она, она конечна в какую-то единицу времени. Ее можно излить. Потом она снова заполнится, смотря, как там у него все остальное устроено. Тело, да, болеет он или нет, как у него с мыслями, какая у него там грядка. Понимаете, о чем я говорю? Но эмоции, они так раз и выделяют. Они имеют емкость. Просто многие думают, что это что-то такое непонятное, аморфное. Это да, но оно имеет свой объем определенный. Если ваш объем больше, чем его, вы можете это выдержать. Это один принцип. Да? С Собрать. И тогда вы с ним делаете, что хотите, что он понимает, что он, ну, он привык как жить. Что когда он выливает это все, все разбегаются. И он в этом одинок, да, все дураки и уроды. Или же, когда он это выливает, ему в ответ начинают лить. И получается, вот это вот, и он уходит такой. Все козлы. А если нет? А если по-другому? Если показать, что у нас в ЖК не так? второй способ это ну, не способ скорее вот вы просто задайте себе вопрос почему он вас меняет почему вы это берете потому что невозможно другому человеку на, налить с ведра ничего если он этого не хочет какие установки какие установки в голове у вас на негативе на которые он это поливает то бишь если я понимаю вот, допустим, вот я занимаюсь ну, тренингами по продажам. Да, у меня есть там, рост у менеджера по продажам воронки. Да. А, я вижу, что любой мой тренинг увеличивает продажи такой-то компании на такой-то процент. И компания зарабатывает столько-то денег. Тут приходит какой-то чувак и говорит, Саша, ты говно. Ты как тренер, отстой. А и мне не, у меня некуда этому зацепиться, Понимаете? Допустим, что у меня все положительно. Подожди, почему? Что происходит? Он говорит, потому, потому и что-то начинает вот это негативничать. Но если у меня есть, если я понимаю, что вот, провел для совских тренинг, продажи у них не поднялись, наверное, действительно, фигня какая-то. И он начинает на это лить, я под это подминаюсь. Ну, как любой человек. Понятно, принцип? Mm -hmm. Поэтому вот, вот те зубы, которые мы в прошлый раз проходили. Которые желательно, чтобы себе прописали Это есть та сила, которая противодействует вот этому Когда вы четко понимаете, что кроме а, того негатива, что он идет есть, есть еще пять параметров Есть место, есть то Есть там проблемы с документами и у тех, у тех, у тех И что эти проблемы решаются и так далее, и так далее, и так далее Понимаете? И вы знаете, чем противостоять этому И вы это делаете осознанно и тогда вы управляете процессом, и вы держите тогда опору свою и свой, э, свою эмоциональность. Вы не поддаетесь. Понятно? Угу. Что у нас по времени сейчас? С 20 лист. 8, 3, 9. 9, 9. Угу. Хорошо. Сейчас делаем перерыв через. <coughs> Какие еще вопросы? Давайте ну, нет у меня прям книги, которые мотивируют, мотивируют. Прямо только ради нравится. мотивации. Который мне нравится. Бренсона, к черту все, берись и делай. Вот мне нравится. А, Ричард Брэнсон. Ричард Брэнсон. Что ну, я первая вспомнил. Не, небольшая. Что еще? А, Михейчик Сент-Михай, поток, человек. А, полжизни посвятил изучением счастья. Что такое счастье? Как Мих, Михай, или Михей? Михай. Михайчик Сент-Михай. -Михай, и наш современник. Он еще жив, слава богу, молодец. Психолог. Елена Стопова, психолог. Другие. Как вы знаете Поток. Поток. Очень прикольные мне нравится. Вот, сейчас вспомню, как она. А, состояние. Блин. Нужно мне посмотреть в этом, на, на телефоне. А, потом подойдите в я вам скажу. Там у меня записано, я не помню. Не запомнил название. А, ну, нужно ну, читать то, то, что нравится, да, и все, оно будет вас мотивировать. Если вы хотите по продажам, вот мотивационный класс. Это Бакшт. Да, знаю. Не помню, как его зовут. Константин. Константин Бакшт, да. А, там есть разные. Если вы хотите расти как начальник, есть синее построение отдела продаж. Но она, не, ну, как по мнению, не такая. Вот. Если менеджер, я посоветовал бы вам красную. Я не помню, как она называется. У него просто есть красная, синяя и зеленая. Вот прочитайте красную. Вот убавь что. А, посмотрите, очень просто, себя мотивируют, вот очень просто. И, ну, процентов 90 людей подходит. Это видео, Видео тренинги а, поп и, и то, что вот, то, что мне нравится, это продажи, плюс мотивация, плюс настроение улучшает. Да? Это ведяки Азимов, Сергей Азимов или Азимов. У него достаточно много видео, тренинга, недавно в Киев приезжал и собирается приехать. Вот он себя позиционирует, как вот, тренер по продажам, по продажам. Вот. Но он ну, прикольно это очень все подает. Вот у него специфический взгляд такой интересный на продажи. Вот он с юмором классно доводит. Посмотрите э, того же Гандапаса, старый особенно на записи. Мне больше нравится О, Олдскульный Гандапас Когда он только начинал У него очень много там, там, видео По там, мастерству выступлений Оно все рассказывает, показывает Оно вам может пригодиться ну, вот, э, То, что касается продаж Можете посмотреть бизнес молодость". Масса, масса хороших Видео там, отдельно По продажам а, ну, продажи плюс мотивации. И это однозначно будет мотивировать. Потому что человек так устроен, что все новое, интересное нас мотивирует. Что нам кажется, что мы становимся больше. вот За счет этого выделяется больше энергии. Ну, ну, Давайте сейчас покажу этот принцип и, и, и сделаем перерыв. Есть в себе человечек. Вот я начинаю читать книгу какую-то, да? Книга лучше, чем видео. Видео быстрее действует, а книга дольше. Ну, если так упростить. Она как бы эффективней, а видео... Другое слово, не помню. Быстрее. Короче, ну, допустим, прочитаю я книгу или видео смотрю. Плевать. Что происходит? Я получаю информацию, или человек, получает информацию, у нее рождается идея. Неважно какая. Плевать. Сделать свой бизнес по разведению лягушек. Да? или поехать куда-то, в какое-то путешествие пофиг идея, она рождается мозгом вот он считал идея родилась мозг тут же идет и начинает стучать в эмоциональный аппарат типа тебе нравится? эмоциональный аппарат начинает откликаться, да, приходи, вот я хочу именно в эту страну именно вот так, именно вот на велосипеде именно по Голландии, да, смотреть на поля тюльпана и тогда Организм начинает выделять энергию. И появляется, наполняется смыслами. Тогда этот момент. И вы можете любое дело, вот вы там приходите на работу другой. Уже. Работаете с клиентом, быть другой. Потому что у вас энергии больше, есть идея. Потом, если вы ее в цель, ставите, вот, энергия солнечная. Потом энергия падает. Достигли вы цели, не достигли. Если достигли, то оно завершается. Если не достигли, идет спад. Если вы себя бичуете за то, что вы не выполняете цели, энергия начинает отбираться. Если не бичуете, читаете что-то еще, снова идея возникла, снова получаете энергию. Понимаете? Этим процессом можно управлять. Управлять несложно. Просто всегда себя ощущать. Это понятно? Все работает. Ну, Все, все это медицина, психология и биохимия. Это у нас происходит работа с одним человеком. Перерыв ровно 7 минут. Через 7 минут всю жизнь сидит.